и всем привет с вами я настя сегодня мы будем играть в казино на шестом сервере 50 лайков набираем и выходит казино ну что же тут люди играют на 500 тысяч я даже не знаю играть с сходу на такую сумму или нет потому что он наверняка много сливал и поэтому он хочет сыграть на 500 тысяч рублей итак давайте же кинем нашу первую ставку кому нибудь или нам кину сейчас Uh, в принципе, я не знаю, у меня есть 8 миллионов, и Ешка, Дукати, и вообще. Давайте кинем 112-му uh, 50 тысяч рублей. На 500 тысяч пока что играть я не буду, так рисковать сразу же сходу, вот. Сейчас бы мы проиграли 500 тысяч. Нам выпала двойка. Uh, так, минус 50 тысяч рублей пока что, давайте еще играем. Отказался, ага, ясно, ясно, крыса. Все, я поняла, я поняла. Итак, давайте 109 кинем. 109. Есть активные предложения. 50 тысяч. Выиграли 50 тысяч. 500 тысяч играть мы пока что не будем. Нам выпала четверка, кстати. Так, давайте кому-нибудь кинем еще. Давайте 34 мы кинем 50 тысяч рублей. Александр Жуков. Ну, принимай давай, чел. Отказался, господи, 50 тысяч рублей. Давайте 109-му кинем еще 50 тысяч. Просто вообще никто не хочет играть, почему-то я не знаю. Опа, плюс 50 тысяч. Этот чел сдавал кидать 500 тысяч рублей, я когда-нибудь так случайно приму как-нибудь и проиграю. Давайте 38-му кинем 50 тысяч рублей. Там выпало, кстати, пятерочка, Сейчас мы сольем. Скорее всего, <с> но это не точно. А, Что-то чел спит. Отказался. Вау. Так, давайте 112. Мы кинем 20 тысяч. Ага, еще раз. Четверка. Пять лямов. Чел, ты совсем что ли? Так, у меня выпала днерка. Хм. Давайте еще кому-нибудь кинем, например, например 34-му 50 тысяч рублей. Опять Александр Жуков, который отказался. Ага, снова он отказывается. Давайте 109-му кинем 50 тысяч рублей. Итак, надеюсь, он сыграет. Да, плюс 50 тысяч рублей. Итого у нас уже почти 2 миллиона 300. 000. Ой, 8 миллионов 300 тысяч. Итак, еще пишет. Давайте еще ему кинем 50. И это проигрыш. Однерка нам выпадает. Кидайте. Просто ждем, пока кто-нибудь нам кинет. 26 тысяч. Ну, очень много. Давайте 109 будем кидать по 50 тысяч рублей. Плюс 50 тысяч рублей. У него однерка, у меня тройка. Так. 200 тысяч, плюс 200 тысяч, ребят. Сыграла не в крысу, вы видели. Был плюс, выпал тройка, и второй плюс я сыграла. А, так, есть активные предложения, окей. Так, 34 тысячи мы проиграли, окей. Ничего страшного. однерка кстати. Так, ну уже, 50 тысяч рублей. Минус. 16 тысяч минус. Хм. Что-то странно. Трясливо подряд. А, давайте напишем до 300 тысяч рублей. А это мы откажем. Чуть не приняла. 30 тысяч. Давайте кидайте до 300. Еще кто-то кидает такие 300 тысяч. Хм. 5 лямов, чел хочет... Не, не, не. 5 лямов играть не будем, потому что это слишком много. Это почти весь мой бюджет, да даже половина. Uh, так, давайте. До 300 тысяч рублей. Алфред. Бен, да, я доказал, что Ты он не чел. И минус 300 тысяч рублей. Uh, так, у нас четвертый слив. Четвертый слив. Давайте, еще кидайте до 300 тысяч рублей. Так. Сейчас этот рам... 50 тысяч. Не. 5 лямов? Нет. Не буду 5 лямов играть. До 300. Не хочу. Ииии... Так. Кто же мне кинет? Кто же мне кинет? До 300. Хайдайс? Hey, ну давай в хайдайсе мне не так сильно везет но сейчас мы проверим 300 тысяч рублей боже если сейчас этот роман будет играть я не буду играть боже ну вы... мы один на один играем играете вдвоем до 300 тысяч рублей кто же нам кинет в 112 давайте кинем 300 тысяч рублей было 4 слива ребят 5 слив выпала однерка о, мой Бог. Я просто не знаю, что в этом случае сказать. Давайте Да будем играть до 300 тысяч рублей. Итак, плюс. Yes. Так, ну, э, наверное, сейчас мне еще кинет до да, чел. И ничья. Давайте 50 тысяч сыграем с челом. Активные предложения. еще раз играем. Плюс сейчас такой. Так, 300 тысяч мы откажем, потому что у нас уже два плюса подряд, и пока что будем играть по 50 тысяч рублей. Минус. Ну да, нормально. Походу, ему в хайдайсе везет, поэтому он там и играет. Ага, ставка. Если будет три человека, я играть уже не буду. Не буду. Ага, все, отлично. Мы один на один с ним играем. Бросить? 11. Прикол 12. Максимальная сейчас ему выпадет. Я буду вообще в шоке, ребят. Фух. Мы выиграли хайдайс, хайдайс, а, привет, плюс сорок тысяч рублей, вин 70 тысяч рублей, плюс, офигеть, и проигрываем, хм. я Ванга, играй со мной, чел, <laughs> а, так, плюс 50 тысяч рублей, жуков, ну уже. Почему он так долго принимает? Не страшно. Эй, чел. Отказался. А зачем ты-то написал, что он играет на 100 тысяч рублей и отказывается? What the fuck? Отлично, у него 4, 5. Опять, опять. Господи, у меня трясли наверное, подряд уже. Мне от сегодня, однозначно. 70 тысяч. Фух. Я уже испугалась, что у меня начались сливы, и все Так, два вина подряд, 4-5, прям как у него было. Э -э так, ну ч, кинет он еще или нет? 50 тысяч, плюс 50 тысяч, смотрите, ребят, просто три вина подряд. Давайте 3-4 мы кинем тысячу, и так, для разгрева. Разогрева. Не примет сейчас. Ага. Я так и знала, в принципе тысячу восемьдесят первому чувак лошара он пришел и у него меньше пятого уровня ну и окей давайте поем посмотрим что у нас в хайдейсе офигеть здесь миллион играют в три офигеть нет это жестко я играть конечно же не буду да блин выйти да Такс. давайте кинем 38 тысячу рублей и посмотрим так у нас снова плюс это вроде бы четвертый или третий я уже не помню но где-то так давайте еще тысячу плюс тысяча блин уже пятый наверное вин это что-то как-то страшно. Мне уже становится, потому что у меня сейчас могут начаться сливы, и жестко будет потом. Так, минус. Вот двойка. Первый минус считаем. Блин. Сто тысяч ничья. Воу. Это жестко, да, ребят. Сейчас он опять кинет, наверное. И мы проиграем. А, выиграем. Офигеть, пятерка. Мне нравится. Слушайте, уже 8 миллионов 400. Мы в плюсе пока что. Бля-бля. Mm. Так, чел, прими, пожалуйста, на 1000 рублей и дайте я проиграю. Ой. Офигеть, смотрите, мы тащим, у нас плюс 100 тысяч уже. Офигеть. Давайте 49 тысячу кинем, потому что мне страшно, что он мне кинет сейчас вообще 500 тысяч. А -а -а. И мы проиграем их. Ого, ого. Вот это вот уже да. Не понимаю логику казино. Блин, пожалуйста, дайте слив. А, пожалуйста. Отказался. А, ладно, окей. Китаем Кида... 38-му. Точно должен принять, чел. Прими плюс опять. Ну, чё-то как-то, да, не так, не так. Если бы мы играли на большие ставки, я уверена. Я бы просрала уже 10 раз подряд. Хм. Все ушли, короче, в Хайдайс, в ДМ, смотрите в казино. Итак, на этом было все. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки, ребят. Давайте на этом видео наберем 50 лайков. И сразу же выходит следующая серия по казино. И всем удачи, всем пока.